Всем привет! В студии Роман Даров. Это новости на Универ ТВ. В этом выпуске. Волонтерский проект КФУ получил премию Русского географического общества в Кремле. В КФУ подписан меморандум о сотрудничестве с Университетом Синхан. Отдел молодежных программ Универ ТВ освещает третий этап всероссийского молодежного проекта в прямом эфире. Как путешествовать практически бесплатно? Как при этом делать важные для общества дела? Для этого существует проект Гудсерфинг, разработанный сотрудниками Казанского федерального университета. Подробности в нашем следующем сюжете. Проект сотрудника Казанского федерального университета Ильи Попова "Гудсерфинг" сервис путешествий со смыслом получил премию Русского географического общества в номинации "Лучший молодежный проект". В торжественной церемонии вручения премии в Кремле приняли участие президент России Владимир Путин и министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Проект также ранее был отмечен в номинации "Говорит волонтер ежегодной премии Доброволец России 2018". Гудсерфинг это способ путешествовать с наименьшими издержками и при этом делать делать по-настоящему важное дело. Будсерфинг изначально ⁇ это сообщество выездных волонтеров, то есть волонтеров, которые путешествуют и помогают, путешествуют смысл. Кроме всего прочего, это сейчас некоммерческая организация и э, инфраструктурный проект, который дает программное обеспечение и возможность связать при... сторону, которая принимает волонтеров, которая хочет привлечь их для своей деятельности, и самих волонтеров. Он включает в себя любой вид волонтерства – культурные образовательные обмены, археологические, этнографические, географические и любые другие экспедиции, в которых может принять участие любой желающий. Проект предполагает работу в науке, преподавании, культуре и спорте. Также участники занимаются деятельностью в заповедниках и национальных парках, фермах, а также проводят работу с детьми. В многих экспедициях, кроме археологических, люди помогают, то есть там это этнографические, это биологические и так далее, помощь. Ну и на самом деле это образовательный процесс, еще вовлечение людей в научную деятельность. И многие из этих ребят, я знаю, начинают потихонечку уходить в науку, работать уже в этой деятельности и так далее. Участников сообщества объединяет желание путешествовать, узнавать ближе других людей и страны. Спектр задач и действий огромный. Многие этим занимаются, потому что либо хотят приобщиться в какой-то профессии, лучше всего начать это с волонтерской деятельности, либо многие просто нужны приключения, это очень интересно, осваивать какую-то новую деятельность, и путешествовать по миру, и делать какие-то добрые дела, понимать, что это нужно кому-то и чем ты помогаешь. Проект также существует как средство массовой информации и подготавливает материалы по направлениям своей работы, являясь первым в России журналом о волонтерстве. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. В КФУ подписан меморандум о сотрудничестве с Университетом Синхан. Документ устанавливает продвижение ученого и студенческого обмена, а также организацию совместных образовательных программ для студентов инженеров. Подробности в нашем сюжете. 11 декабря Казанский федеральный университет посетила делегация университета Синхан из Республики Корея, в рамках которого были обсуждены основные перспективы сотрудничества. Казанский федеральный университет представил проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов, а также проректор по инженерной деятельности КФУ Наиль Кашапов. Они поведали гостям о структуре вуза образовательном комплексе КФУ в приоритетных направлениях развития университета. В ходе встречи стороны наметили шаги к развитию сотрудничества в области студенческого и преподавательского обмена а также организации совместных образовательных программ для студентов-инженеров. Мы планируем организовать совместные программы в сфере машиностроения и IT. В рамках этих программ будет проходить академический обмен между нашими вузами. В рамках визита делегация университета Синхан посетила музей истории Казанского федерального университета, императорский зал, а также аудиторию номер 7, где сохранилась парта студента Владимира Ленина. Сегодня я смог убедиться, что КФУ — это университет с богатой историей, ведь здесь учились такие личности, как Толстой и Ленин. Стоит отметить, что в рамках сотрудничества на базе КФУ планируется открытие школы корейского языка «Сиджон». Диана Шиклова, Александр Юдин, Универньюз. Научные связи и образовательные программы между Российской Федерацией, в частности Республикой Татарстан и Турцией, не прерываются и по сей день. О том, как развиваются отношения Казанского федерального университета с высшими учебными заведениями Турции в нашем следующем сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялся круглый стол России, Турции на современном этапе перспективы развития отношений. Для меня, как ректора университета не Нишанташи, это большая перспектива. Посетив сегодня музей университета, познакомившись с его историей, я убедилась, что для меня очень важно представлять сотрудничество. Я надеюсь, что именно этот университет достоин быть среди первых во всем мире. И, конечно, любой ректор может только мечтать о таком сотрудничестве. Количество студентов, изучающих тюркскую культуру, турецкий язык неизменно увеличивается. На сегодняшний день в Институте международных отношений более 300 человек на различных направлениях подготовки. Мы действительно изучаем на протяжении более уже чем 200 лет стенок Казанского университета, это в целом в Казани, историю тюркских народов и их взаимодействий, современное состояние. И поэтому эти традиции не прерываются и по сегодняшний день. Наоборот, я могу сказать о том, что за последние два года количество подписанных соглашений с нашими партнерами из Турецкой Республики, это крупные университеты, это образовательные научные центры, значительно усилилось». Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ -ньюс. Отдел молодежных программ Универ ТВ сейчас находится в Белгороде. Там проходит третий этап всероссийского молодежного проекта от студзачета к знаку отличия ГТО. Подробности смотрите в сюжете. В Белгороде проходит третий этап всероссийского молодежного проекта от к «Знаку отличия ГТО». Отдел молодежных программ УниверТВ тв освещает это мероприятие в прямом эфире. Посмотреть, как проходит соревнования, можно в группе нашего телеканала. Транслировать этап всероссийского молодежного проекта сотрудников УниверТВ тв пригласила Ассоциация студенческих спортивных клубов России. На просторах нашего Казанского федерального университета мы активно вели прямые трансляции студенческой футбольной лиги, студенческой волейбольной лиги. Кубок университета в полном объеме, в прямом эфире. Соревнования проходят в Белгородском государственном национальном исследовательском университете. Участие здесь принимают у студенты Казанского федерального университета. Казанский федеральный университет вот на данный момент, то, что мы сейчас записываем, находится во второй десятке по общим результатам. Но это еще не все виды спорта были задействованы. Как это всегда бывает на всех спортивных мероприятиях, хозяева всегда ведут. Белгородский государственный университет находится в первой пятерке на данный момент. Результаты обновляются в режиме онлайн, поэтому говорить о победителях пока рано. Все может поменяться в считанные минуты. Нутривузовский этап проходил с 1 по 23 сентября. В ноябре был региональный этап. О а финальном этапе участие принимают представители 55 вузов России. Помимо соревнований все студенты взаимодействуют друг с другом, знакомятся, общаются. Атмосфера на высшем уровне. Помимо самих соревнований здесь, в УСК Хоркиной, Создана фан-зона, где ребята могут как-то поиграть в PlayStation, поиграть в мяч, в шахматы, в остальные настольные игры. Уже прошли соревнования по бегу на 60 метров, прыжки в длину у женщин, а у мужчин стрельба из электронного ружья. Впереди еще много испытаний. Победители будут известны 13 декабря. Анна Глазунова, Универньюз. В рамках Декады для людей с ограниченными возможностями, которые традиционно отмечается в начале декабря в районах Казани, были проведены различные благотворительные акции. О спортивном мероприятии, составившемся на базе Казанского университета, узнаете в сюжете Валерии Муратовой. 1 по 10 декабря в городах России проводится декада инвалидов. В рамках нее в спортивном зале комплекса Москва Казанского федерального университета прошел матч по волейболу между учениками Казанской школы-интерната имени Ласточкины для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проводим для них веселый старт и сегодня будем проводить небольшой чемпионатик по волейболу. Вот, э, очень хорошие дети. К сожалению, у них нет своего спортзала, и поэтому они вышли с предложением еще. Года четыре назад с просьбой не взяли как-то сотрудничать с Казанским федеральным университетом. Мы пошли навстречу благодаря нашему руководству и проводим такие небольшие соревнования. Для них праздник. По доброй ежегодной традиции ребята являются гостями спортивного комплекса «Москва». Проводится замечательное мероприятие. Спортивное мероприятие, культурное мероприятие массовое, куда наши ребятки выезжают. И вот сегодня нам посчастливилось. Ну, мы находимся в замечательном зале, большом спортивном, а, и наши детки давно мечтали уже поиграть вот именно на такой площади большой. В эти дни уделяется особое внимание людям с ограниченными возможностями здоровья, тем, кто нуждается в постоянной поддержке и помощи. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Это были новости на Универтв. Всем до скорых встреч. Пока.